Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Как дела у меня? Как дела у меня? У меня а у тебя как? Все супер. Понял. Ты, а -а -а. На, ты на день рождения, да? Дых не еще, пока не пришли. Почему день рождения? Почему день рождения? Ну вот и кулястые были, короче. Такое ощущение, как будто какой то зал такий, знаешь, там, где свадьбы играют, короче, там, эти вечеринки устраивают да, это... Да, это А, Я это, это тебе, тебе так, в зале, да? Да. да. да. Блин, ну, вкус вот такой, это у тебя уже не вкус, или твой вкус такой, что черные такие имена? шторы, блядь, такие вот, бело черный любишь, да, бело черный Я больше люблю белый и зеленый. Ну каждому свое. Ну да. У меня каждая у комната по-разному. По а ну не себе, нам нам так не жить короче. Кухня. Кухня. Оранжевый. Оранжевый. Черный. Черный оттенка. Оттенка. Ну постоянно черный, да. Не и постоянно фиолетового. Фиолетового фиолетово, короче. А в зале, короче, ну, тоже фиолетовый, цвет фиолетовый у нас восприимчивый. А у меня а спальный, спальный, зеленый. Зеленый. Ну, выглядит шикардосно, но шикардосно, но только так оно, как будто, как будто блядь, оно общее, короче, понимаешь? Не тот свой уголок уюта, понимаешь? Вот хочется уюта, а уют – это другой цвет, а это такой, при, при гостей, при там все за столом посадить пирожков похавать нахуй вареников там ну и далее и тому подобное короче но такой стиль короче э, то есть стиль короче как бы пришел побыл и ушел короче а не то что там уюта нету я вижу сразу уюта нету он напрягает вот этот белый с черным он напрягает но меня точно не знаю не знаю там, там? на стене большой на стене. телевизор, большой телевизор. Ну, у нас их, в каждой комнате у нас телевизор, это понты для приезжих. Тут факт в том, что э, выбрать цвет, короче, уют, мягкость, вот, э, пепельный такой, персиковый, короче, цвет, вот, теплота, теплота отдает. А у тебя вот хуяк зашел, сразу как будто в морг попал, нахуй, ну? белый с черным, блядь. Ну, это у вас так. Такой вкус, такой вкус. Я прикажу. Ну конечно, потому что там, где ты, нахуй, грязь, нахуй, и вот это все Все бегают, нахуй, суетятся. Не понял. Завис. Завис. Говорю, там, где ты работаешь, там не так, как дома. Я не работаю. Я не работаю. Ну, ладно. А тогда откуда ты приходишь? Куда ты ходишь тогда? Гулять хожу. Гулять хожу. А, понял. Значит, и на площадке, короче, или на детской площадке, или там, где собак выгуливают, какашки собирают, нахуй, где, короче, наркоманы закладки ищут, тебе это не нравится, когда домой приходишь, ты легко, короче, раз, и расслабился, нахуй. Ну, нихуя себе, блядь, понять. Давай. Пока тебе. Слава ВДВ.